Ну, вообще изначально автомобиль покупался как рабочая машина у меня то есть я купил старый Рабочий автомобиль смысле, ты едешь. да я э, развожу рабочих в сельской местности живу и людей как бы жалко возить на, ну, на нормальном автомобиле то есть там ну, то есть на современном скажем Но так до да, бьется ходовка убивается ремонт там туда-сюда а русское ведро так сказать наш таз взять и убивать его не жалко она была 97 -го года и мне надо было этот автомобиль как сказать ну, немножко на колен, с колен на ноги, что ли, поставить, чтобы... Она была на ходу, как я сделал. Она была на ходу, но при этом, при всем, компрессия немножко у нее там была, как бы, там, занижена. Вот в чем задача стала? Семерка, она сама по себе вообще жрущая машина. Вот как ее ни крути, не строй, все равно десятку она ест. Меньше никогда у меня не удавалось. И мне надо было ее поднять, потому что там немножко кольца залегшие были. Был момент, я тоже пытался на ней восстановить компрессию там, при помощи всяких керосинов. Тоже видео у меня было подобное, но ничего из этого хорошего не получилось. Все это лажа. Потом керосин. керосин... Керосином да, или? да, да. Заливал, думал, кольца отойдут. Ничего подобного, ничего такого. Потому что потом я снимал видео, где показывал замеры компрессии. У меня причем там плюсовая компрессия так. А кольца Придел... почему-то делают? Закоксованные? Кольца закоксованы? Автомобиль 97-го года был. Он стоял. Но пробег там был всего лишь у него, вот по видеороликам, там, вот это его родной пробег был. Я не помню сейчас, на самом деле. Вот на данный момент, сколько там, 70, по-моему, 60 или 67, 66 или тысяч помню, 60, было. 62 или тысячи, было, время, когда тысяча, да. И 63 когда был да. это пробег. Это был ее настоящий uh -huh. пробег. Реально настоящий пробег это ее был. То есть не 160, не 360, а 62 тысячи всего лишь, в автомобиль был пробег. Но. Она стоявшая была машина. Лет пять она стояла. Я ее когда притащу, там жилого места не было под капотом. Там птички уже, там домики свили был, песок везде, там. Она, в общем, забросили эту машину и все уже. Ну не машину уже, в общем. В корпус да. уже начал гнить. Да, начал гнить, действительно на ней там дырки появились, там. Ну, автомобиль. Чуть-чуть хотелось как бы доработать. Первая задача стояла, значит, движок немножко подкапиталить. Вторая задача стояла у меня э, расход у него уменьшить. То есть это две первостепенные задачи. Чтобы я в минус 30 сел, вдруг машина завелась, поехал там за хлебом, за молоком, не знаю. Э, а вашему ну, вашем ребенке минус 30 часто бывает? Ну, у нас, да. У нас, как бы у Татарстан, там минус 30, минус 35, и 38 бывает. Задачи как таковой: если вот подводить, подытожить итог по семерке вот конкретно. Задача справился. Потом я обнаглел настолько, что слив масло, вообще напрочь слил масло, но у меня появилось... есть, вот я тебе обещал ролики, что да, я... Марчу человек покажет. Действительно, мне, я, я думаю, что <смех> я обещал, Чеки делал это или не делал. У меня, у, меня, у меня со здоровьем очень два года вот подряд прям ужасные проблемы были со здоровьем. То есть я сначала ногу сломал, на костылях долго бегал, а потом себе колено я повредил. У меня колено до конца я уже разбил себе. И мне делали опять операцию на колено. На семерке ты в это время уже ездили. И, и я просто подтвердить То, что вот я вот проехал тысячу километров Вот ролик снимаю, смотрите Вот заливаю новое масло У меня уже не было потом возможности Я как слег в больницу, у меня был уже дом Больница, больница, дом, и я вот так бегал туда-сюда Ты не договорил, так масло ты сливал? Масло я сливал и заводил? ездил без масла. Не Сколько? то, что заводил, я ездил без масла. Километров 300-350 я без масла ездил. А расскажи, как, как ты ездил Причем ездил... Ты не слил, у тебя закрытый был, подон закрытый, так? Верху подон, закрыто. конечно, закрытый. Ну, я, значит, так сделал пробку. Ну, заехал, как полагается, слил. Все, даже фильтр, ничего я не менял, ничего не делал. Я просто слил масло. И обратно пробку закрутил. Все, завел машину. И просто дня три я его где-то... Эксплуатировал без масла А ты не подливал, ничего там не... Нет, нет, нет, нет ну, просто... просто доказать это я не могу на данный момент Потому что мне надо было тогда сливать Но у нас, конечно, неверующие все равно найдутся Которые скажут, что там ты провод отсоединил, замкнул Чтобы подавление масла красной это горело Еще что-то Но я для себя это делал меня не стояла цель там всему миру доказать Мне самому было интересно Я ездил, я, я не боялся Потому что, во-первых, автомобиль был куплен за копейки Реально за копейки. Его убивать мне было не жалко. А эксперимент, как бы, закончить надо было. Интересно, при уж всего врачо я это все и делал для себя. А ролики вообще спонтанно. Мне жена сказала: Да что ты говоришь, сними там, потому что очень много в интернете есть всяких там тоже конкурентов, всяких, которые которыми я тоже, кстати, в свое время пользовался, но эффекты не ощутил. Меня что, и взял там, супротек. То, что ребята сливают масло с движка, и машина ездит. Еще вот знаете, вот что, вот как бы не поверилось, потому что все-таки двигатель, вот хоть что скажите, двигатель, работающий под нагрузкой, двигатель, работающий холостой, это разные двигатели. Да, конечно. Это разные двигатели, абсолютно разные. На, на, на, на нагрузка на коленовал, нагрузка на ЦП, ШПГ, там, СПГ полностью, на всю нагрузку просто идет. Э, По-разному. И еще был такой момент, вот в интернете, я не знаю, можно говорить там чьи-то да, там, да. вот у Евгения Травникова было, что якобы у него был в жизни случай, когда он подошел и там завели машину, и легкий дымок якобы пошел из глушителя, как будто бы бензин мешают с маслом, то есть как будто на двухтактных двигателях. То есть автомобиль работает как на двухтактном двигателе, масло с бензином, и из-за этого поршня не задирает. Ну, согласен, я опорщение задевает, Элементарно, как в бензопиле, в мотоциклах двухтактных наших ежах, планетах система. Ну, а коленовал-то не обманешь все равно. У тебя вкладыши элементарно все равно посинеют. Хоть ты как ни крутил. У Камаза, допустим, сами по себе даже вкладыши синеют. Вот я, как владелец Камаза, могу сказать, и масло нормально заливаешь, и что не делаешь, можешь приехать, а у тебя просто на коленовали вкладыш намотанный. Как раз ты обработать дело. Я но, делал, две, только две, я действительно сделал две, не три обработки. Угу. Хотя, по-моему, надо было три обработки да, было сделать. Три еще, через 10 да, потому, тысяч. Да, потому что 10 тысяч для этого автомобиля, это я еще бы следующий ролик снял, ну, короче, через года полтора. На 10 тысяч, ну, мало пробегает автомобиль, не так много бегает. А у тебя больше есть по бездорожью, ну, Бездорожье, да. бездорожье, потому да. что сельская местность, это только бездорожье, самое настоящее бездорожье. Но... Значит, расход уменьшился. Это железобетонный. Расход стал меньше. А не меньше не ты могу. Заметил? Значит, ты не значит бак, начал, до конца. заливал. Сначала экспериментировал. Вся проблема в том, что когда ездишь по бездорожью, ты можешь в, в какой-нибудь луже там, проторчать да, там, да. минут 15-20. И... Да, да пока шлифуешь, или? стоишь вот это назад-вперед, назад-вперед. И у тебя просто расход становится еще бешенее. Там. Не следишь за экономайзером, но. Если раньше, допустим, я 40 литров заправлял э, бензина, ну скажу так, что мне хватало, ну по дистанции километров на 380. Здесь больше получается бездорожье, угу. подчеркну бездорожье и зимняя резина. Я, потому что она как бы зубастая. Ну, та же Хака, к примеру, она зубастая, она хорошо гребет, я никакие шашки, ничего не ставил, лучше не стал переобувать. В общем, и летом на зимний ездил, все равно тоже влияет на расход. Но, когда я взял только автомобиль, у меня на 250 вообще хватало. Я даже как-то испугался, потому что по карману, это я, я даже как в какой-то момент засел, задумался, Ниву не проще ли было мне взять шаку. Большая закоксованность, скорее всего, была. Скорее всего, но она бы масло ела. А ухода масла как такового не было. Вот в чем еще она фишка. она еще долго стояла, и да. третицовка могла так и прессоваться. Да, да, да. И вот и я тоже вот на это как, вот говорю Да. Тяговитость изменилась. Четырехступ, у меня есть четырехступная она была. То есть, как ни крути, все равно там при четырех тысячах тахометра у тебя в любом случае она стоит идет, 110. Больше она не бежит. Mm -hmm. Это по GPS, я говорю, не по тахометру. Тахометр там и 180 сможет показать. А тяговитость увеличилась то есть свободно назад пять человек вперед двоих пассажиров еще там сзади у тебя там куча картошки спиннинги и ты едешь на рыбалку и спокойно семерка в небо вот так смотрит а ты едешь и она тянет то есть но ну, тяговитость появилась тяга появилась значит и расход уменьшился вот тяга. тяга увеличилась а, и, ну и плюс, самое главное, я доказал для себя, что можно ездить без масла. И ты попробовал проехать? Конечно, попробовал. там без масла. Да, кто не верит, пожалуйста, приезжайте. Не, забернул, не стучало? Нет, <laughs> до сих пор машина ездит. Приеду домой, засниму, то, что она гоняет, конечно, она уже в убитом состоянии, но она гоняет. Причем я хочу сказать, что автомобиль у меня эксплуатировался под нагрузкой. И я никакого масла, бензина, ничего не мешал, как, как некоторые всякие интернет, не знаю, как их тролли назовем, <с> утверждали, что якобы люди мешают бензин с маслом. Все равно не обманешь. Супротек. Отзывы клиентов, владельцев автомобилей.